Привет! На канале уже больше 100 подписчиков. Спасибо вам за поддержку. Продолжим доделывать наш долгострой. тайм-коды и полезные ссылки находятся в описании к видео. Начнем с выбора задач, которые мы будем решать в этом эпизоде. Рассмотрим исходную игру и выделим следующие элементы. В игре есть второй тип ду. Это неподвижная игу, формирующая башню. Эти фиксированные игу соединены стержнями, которые могут сжиматься и растягиваться. За счет этого мы получаем неустойчивую конструкцию, которая может раскачиваться и падать. Строительство башни происходит так Чтобы построить новый узел башни нам нужно взять свободного ГУ Поместить его рядом с двумя ранее созданными узлами и отпустить На месте свободного ГУ появляется фиксированный ГУ Соединенный стержнями между двумя выбранными узлами При этом есть некоторые нюансы Которые мы разберем непосредственно при решении данной задачи Для удобства строительства игра дает подсказку мы видим, возможно ли строительство и как будет выглядеть создаваемый элемент башни. Строительство осуществляется добавлением узлов к существующей конструкции. Поэтому в начале игры нам дается некоторый стартовый фундамент, с который мы начинаем строить башню. Наконец, сягу проходит сквозь друг друга. В конце эпизода наша игра будет описываться внушительной UML диаграммой рассмотрим немного теории для описания игровой башни мы будем использовать ненаправленный граф графы это математические объекты состоящие из узлов и ребер ребра отражают связи между узлами узлы соединенные ребром называются соседними Ребра могут иметь направление. По направленному ребру можно двигаться только в одну сторону. Если у ребра нет направления, по нему можно двигаться в обе стороны. Соответственно, граф, в котором ни у какого ребра нет направления, называется ненаправленным. Впоследствии свободные туз могут ползти по башне во всех направлениях. Реализовывать граф будем в виде словаря, где каждому узлу графа будет сопоставлять список его соседних узлов. Перейдем к программированию. Предположим, что вы уже активировали виртуальную среду и открыли папку проекта в Sublime Text. Запустим и проверим на наличие ошибок. Если игра запустилась, можем двигаться дальше. Код урока с подробными комментариями и юмэй-диаграммы доступны на GitHub. По <звы> идее. добавим класс Указываем родительский класс Du. В методе init в качестве аргументов задаем координаты ДУ. Его массу и радиус, фиксированные ДУ будут немного меньше по размеру, чем свободный ДУ. Аргумент mass нам понадобится позже. Вызываем метод init из родительского класса. Переопределяем аргументы Fiction и Collision Type. Collision type равной единице будет соответствовать фиксированным ДУ. Перекрасим этих ДУ в желтый цвет, задав значение атрибута кала. Переходим в файл shape create .py. импортируем класс doFixed. В классе shape-create добавляем метод createFixedDoo для создания фиксированных do. В отличие от create этот метод будет возвращать создаваемых do, чтобы мы могли дальше с ними работать. Проверим, правильно ли мы все сделали. Переходим в файл game.py. В игровом цикле при обработке нажатия правой клавиши мыши вызовем метод CreateFixDo вместо CreateFreeDo. Запустим. Исправим ошибки. Теперь создаются небольшие желтые ду. Закроем игру. Вернем все обратно. Сразу немного изменим код. Вызовем функцию MouseGetPost в самом начале игрового цикла и уберем лишние вызовы этого метода. Создадим файл graph.py, в котором будет находиться одноименный класс. Экземпляры этого класса будут описывать башню в игре. Ненаправленный граф реализуем с помощью питоновского словаря. В словаре мы будем сопоставлять каждому фиксированному ду, то есть узлу графа, список соседних узлов. Под соседними я имею в виду тех ду, которые соединяются с данным ду пружинками. На данном этапе создадим простейший класс graph на следующие атрибуты и методы от стандартных словарей. В методе нет вызовем и нет и знак класса. Теперь мы можем добавить башню в игру. Займемся фундаментом башни, падающим с неба в начале игры. Для начала в классе World создадим вспомогательный метод для нахождения расстояний между телами. Переходим в файл world.py и создаем метод distance between bodies. В качестве аргументов укажем два тела. Внутри метода мы используем теорему Пифагора. Импортируем модуль MS, чтобы использовать квадратный корень. Переходим в файл shapecreate.py. В классе shapecreate добавим атрибут spring strength, определяющий жесткость пружин и коэффициент затухания демпинг определяющий как быстро пружины будут переставать колебаться. Очень маленькое значение Spring Strength приведет к тому, что башня не будет держать форму, а очень большое к тому, что она будет слишком устойчивой. Напишем вспомогательный метод Create Spring для создания пружины. В качестве аргументов укажем два тела. Рассчитываем длину пружины между Do. Это нужно для того, чтобы в строящейся башне не было внутренних напряжений, тогда она не будет деформироваться относительно задуманной формы. В том же классе напишем метод CreateStartConstruction, который будет создавать фундамент башни. В качестве аргументов будем передавать граф башни, положение стартовой конструкции по оси Y, полуширина верхнего и нижнего оснований, а также высоту конструкции сразу предопределим. Сначала создаем четырех фиксированных ду, они будут вершинами трапеции. Чтобы фундамент вел себя так же, как в исходной игре, сильно увеличим массу двух ду, образующих нижнее основание трапеции. Заполняем граф башни. В данном случае все ду являются соседями друг другу. Наконец, соединяем фиксированных ду пружинками. Переходим в файл game.py. Импортируем класс Graph. В функции game_run создаем экземпляр этого класса. Вызываем метод create_start_construction. Запускаем. Исправляем ошибки. Теперь у нас есть прочная основа для строительства башни. Теперь для возврата игры к начальному состоянию недостаточно удалить всех свободных дух. Нужно удалить еще и башню. Переходим в файл ShapeCreate.py. В класс ShapeCreate добавим метод remove construction. Удаляем фиксированных ду и пружины, соединяющие их из пространства симуляции. Для доступа к пружинам используем атрибут Constraints для BodyDoo. В конце очищаем словарь. Переходим в файл game.py. В методе restart добавляем вызов в construction и create start construction. В игровом цикле раскомментируем код для проверки числа тел в пространстве симуляции. Запускаем. Исправляем ошибки. Нажимаем клавишу R. Теперь перезапуск игры происходит правильно. Закрываем и снова закомментируем эту строку. В нашей игре ду друг с другом сталкиваются. В исходной же игре никакие ДУ не взаимодействуют. Чтобы добиться этого, необходимо переопределить поведение ду при столкновениях друг с другом. Перейдем в файл world.py. В классе World добавим метод. Колайду визду со следующими аргументами. Эти аргументы требует обработчик столкновений, и пока что мы не будем их рассматривать. Этот метод будет просто возвращать значение False, что как раз и означает, что дуни не будут взаимодействовать. Перейдем в файл Game.py. В методе GameRun добавим три обработчика столкновений. В качестве аргументов передаем значение для CollisionType нужных объектов. В атрибут Presolve. Обработчиков столкновений передаем, коллайбду визду. Запускаем, исправляем ошибки. Теперь вся ду проходит сквозь друг друга, чего мы и добивались. Сделаем небольшой рефакторинг. Кода. В методах PickFree и draw-circle есть повторяющиеся участки кода для нахождения ду под курсором мыши. Вынесем их в отдельный метод. Переходим в файл World.py, добавим атрибут FreeAndD Cursor, который будет хранить свободного ду, находящегося под курсором мыши в данный момент. Далее напишем метод FindFreeAndD Cursor. Копируем кусок кода из метода PickFredo. Удалим данный код из метода PickFredo из метода DrawCircle. Переходим в файл game.py. В начале игрового цикла вызовем новый метод. Теперь перейдем к самой сложной части данного эпизода. Перед тем, как достраивать башню, нам нужно найти узлы, к которым будет прикрепляться новый фиксированный ДУС. Переходим в файл graph.py. В классе Graph добавим атрибут fixed du который будет хранить пару фиксированных ду, подходящих для достраивания башни. Также добавим атрибуты клас-дист, фузest дист и битвиндист, являющиеся критериями для поиска такой пары ду. Напишем метод findFixDooForBuild. Сначала для каждого фиксированного ду в башне находим расстояние до схваченного ду. Быстро перейдем в файл du.py и добавим в классе doFixedAttributeDistance для хранения вычисленного значения. Возвращаемся. Если это расстояние не меньше и не больше ранее заданных параметров, то данный ду проходит первый этап отбора и добавляется в список. Из всех ду, подходящих по критерию расстояния, ду для строительства должны быть ближайшими к схваченному ду. Для этого сортируем фиксированных ду по возрастанию значения атрибута дистанс. Отбираем первых двух ду. Наконец, если мы нашли некоторую пару ду, проверим не расположены ли они слишком близко друг к другу. Если расстояние между ду очень мало, то данная пара нам не подходит. Переходим в filegame.py. В игровом цикле вызываем метод findFixDoofOBuild при условии, что мы схватили какого-нибудь дух. Для проверки выведем в консоль длину списка FixDoofOBuild. Запускаем игру и исправляем ошибки. Видим, что когда мы подносим дух к башне, находится пару узлов для строительства. Теперь мы готовы добавить строительство. Сразу закомментируем вызов метода print. Сначала модифицируем метод для перетаскивания ду в классе World, чтобы при строительстве узел башни не вылетал за пределы игровой области. Перейдем в файл World.py. В методе movePickDu будем высвобождать ду, если курсор ниже уровня пола. Перейдем в файл shapecreate.py. В классе shapecreate создадим метод build. В качестве аргумента передадим граф башни. При строительстве можно выделить два случая, когда ду, подходящие для строительства, являются соседями друг другу и когда нет. Сначала разберем первый случай, когда ду выбранной паре соседей. В таком случае нам нужно создать фиксированный ду. Добавить его в башню и обновить граф башни. Это похоже на то, что мы делали при создании фундамента. Соединяем пружинками. Во втором случае нужно просто соединить выбранных ду пружинкой и обновить граф башни. Наконец, в обоих случаях нужно удалить схваченного ду, Вернемся в файл world.py, модифицируем метод для опускания схваченного дурили пикеду добавим вызов нового метода, если есть подходящие для строительства ду. Перейдем в файл game.py и добавим недостающие аргументы. Запускаем игру, исправляем ошибку. Теперь мы можем строить башню, но сложно строить без визуальных подсказок. Добавим их. Перейдем в файл world.py. В классе world создадим метод для рисования подсказки, draw hint. В качестве аргументов зададим граф башни. Предопределим радиус рисуемого круга и толщину линий. Также нужно учесть два случая, как и при строительстве башни. Пусть подсказки будут зеленого цвета. Для рисования нужны целочисленные координаты, но координаты тел представлены вещественными числами. Для решения этой проблемы используем метод ToPayGame. Мы уже использовали этот подход функции DrawSortle. Отдельно импортируем метод toPyGame. Исправим код в методе DrossWork. Переходим в файл game Добавляем вызов нового метода в игровом цикле при условии, что мы схватили некоторого дуб. Запускаем игру. Исправляем ошибки. Теперь строить башню стало как никогда удобно. Мы справились со всеми задачами. В следующем эпизоде мы наделим Ду способностью ползать и взбираться на самый верх башни.